Наш фонд основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель фонда Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Работаем мы с такими платежными системами, как, как Pair кошелек и Perfect Money. Вывод у нас денежных средств, заработанных. А на пополнение подключена касса Frey, где вы можете пополнить с любой платежной системы. Вывод у нас денежных средств нет никакого ограничений вы вывод осуществляется и в выходные дни и в праздничные дни ежедневно по несколько раз в день никаких ограничений нет в заработке хоть миллион заработали за один день ставьте на вывод и вам выведет админ также у нас нет никаких абонентских плат у нас в проекте. Нигде, ни на одной площадке. Как вы видите, я нахожусь у себя в своем кабинете в разделе «Профиль». Первое, что после регистрации, вам, конечно, нужно заполнить профиль. Так как у нас на некоторых площадках есть реинвесты столов по броне спонсора. Поэтому я прервусь на секунду и разрешу. И поэтому у нас, как я уже сказала, у нас есть на некоторых площадках реинвесты столов именно по броне спонсора. И поэтому вы должны заполнить свой профиль, чтобы ваши партнеры имели связь с вами, как со спонсором. В этом разделе то прописываются ваши кошельки, куда вы будете выводить свои денежные средства. Это Perfect Money и Pair кошелек. Если вы решили работать только с одним кошельком, то в разделе, с которым вы не будете работать, прописали три нуля и нажали кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ чтобы не было ни одна ячейка свободна в кошельках. Итак какие площадки у нас на сегодняшний день есть у нас есть вип зоны площадка где вход 10 тысяч а выход за один круг вы делаете 60 тысяч есть две площадки крези маркет и крези мини крези мини это накопительная площадка там реферальные вознаграждения только идут на баланс для вывода а по маркетингу те которые по 500 рублей идут вам в резервный баланс где вы с резервного баланса можете накопить, на, вернее, на, накопить на резервном балансе, накопить э, нужную, какую вы хотите, сумму и активировать любую площадку у нас в фонде. Просила не опаздывать. Итак, э, следующие у нас площадки это... Три площадки а, а, жилищной программы, где можно входить из 500 рублей, можно входить из 5 тысяч, можно входить из а, а, с 50 тысяч. Вы здесь можете заработаете более 7 миллионов, и м, а, куп, можно свободно купить не одну квартиру, работая на этих площадках. Есть две автопрограммы, где а, вы можете а, зайти с минимальной, даже с 500 рублей и э, заработать себе на машину. А в итоге вы на этой площадке за один круг зарабатываете э, 39 750 рублей. Можно за 30 тысяч активировать площадку Автоэнерго, Energy, как делают все наши партнеры. А на этой площадке вы зарабатываете э, более 4 миллионов рублей. Ну, мы, вернее, более 3 миллионов рублей, и вы можете купить себе внедорожник с нашим логотипом World Money. Но вам за, э за этим внедорожником придется ехать в город Сочи, если у вас есть такое желание. И. Наши самые такие любимые мои площадки, это World Money, площадка PDA и два Golden Ring. Площадка World Money можно заходить с первого стола с 1000 рублей, за один круг вы зарабатываете сто тысяч 108... 108, 109 тысяч, простите, на тысячу не могу вспомнить, зарабатываете 100, 108 тысяч и за 20 тысяч вы вылетаете на Голден Ринг, это крутая наша площадка. А 89 тысяч у вас идет на баланс для вывода. А есть закольцовка на площадке ПД. А на этой площадке есть закольцовка на площадку World Money, где вы за один круг делаете 3 восемьсот. А Вход можно входить со 100 рублей и, и, и зарабатываете 3 800 и а, у вас а, активируется первый стол за а, 1000 рублей. и Будете работать на этой площадке очень активно и активно будете продвигаться по этой площадке World Money. И два Golden ринга это первые ворота у нас выход на Golden Ring, это площадка World Money. Второй, вторые ворота это Golden Ring Mini. И третье, эту площадку можно купить за 20 тысяч и зарабатывать здесь миллионы. Итак, ребята, ну сегодня мы, конечно, разберем, как я обещала на прошлом вебинаре, именно Golden Ring Mini и площадку Golden Ring. Это крутые площадки, и я хочу обратить ваше внимание именно на эти площадки, где вы сможете с малым количеством партнеров выходить на очень-очень хорошие, большие деньги. Итак, я перехожу на презентацию, но... Что я хочу в первую очередь, у меня было запланировано, я немножко вам расскажу, наверное, о рекрутинге и что это такое рекрутинг. Рекрутинг – это бизнес-процесс, который направлен на поиск партнеров или клиентов ваш бизнес. Методы рекрутинга существуют самые разнообразные, но я всегда выделяю две основные группы. Это первые, это методы не требующие вложений, это ручные рассылки писем, рекламы, сообщения, рекламы, сообщения общения с партнерами, посредством сообщения звонков в скайпе, в зуме, в телеграме, в ватсапе. И так далее. Платные методы рекрутинга. Это к ним относятся всевозможные платные автоматические рассылки, оплата vip тарифов на разных сервисах, и которые используют баннеры, тизерную рекламу, пуш-рекламу и любой другой рекламный, который мы даем на посторонних сайтах рекламодателей. Здесь, на этих, как я уже сказала, на все эти, реклама вся эта платная. Сейчас, ребята, она, честно скажу, ее нужно давать, мы не монетный двор, который печатает деньги без рекламы, а мы с вами бизнесмены. И обязательно нужно давать рекламу и платную, и бесплатную. А, ну, самый распространенный метод, это, конечно, работа с мессенджером. Основные мессенджеры, которые используются, это WhatsApp, Telegram, Skype. Особое внимание я хочу обратить на Telegram. Это инструмент с огромной аудиторией, в отличие от других социальных сетей. Сейчас уже социальные сети, вот как ВК, Facebook... Там очень мало осталось людей, которые и работают через эти социальные сети. Все перешли в Telegram, Ребята, все полностью перешли в Телеграм. Это... В Телеграме очень большие вместимые чаты, от которых... И от того и а, обширная аудитория. Если рекламный чат ВК вмещает около 2000 а, человек, то рекламный чат в Телеграме вмещает сотни тысяч людей. Размещение рекламы в таких чатах дает очень большой охват аудитории. А, а, а, соответственно и процент эффективности. Я всем своим партнерам во все чаты сбросила а, рекламные а, чаты где вы можете добавиться туда, в эти рекламные чаты, и давать свою рекламу. В Телеграме. Лично я, например, веду постоянные диалоги с потенциальными партнерами. Делаю рассылку о рекламных чатах. Это абсолютно бесплатно доступно, ребята, каждому. Рассылка занимает всего 15 минут. И в три, три раза в день, утро, в обед и вечер я всегда делаю. Ну и стараюсь проводить по 15-20 диалогов в сутки именно в Телеграме. В каждой социальной сети нужно проводить следующее действие для привлечения партнеров. Первое – это посты писать. Ну их можно писать в несколько раз один пост о компании, о своем проекте, о своей команде, рассылать их в рекламные чаты. Как это делаю я. Я написала пост, копирую ссылку на пост и бросаю во все рекламные чаты в Телеграме и бросаю в скайп-чатах рекламных у меня есть и в вк ну и, конечно, диалоги с партнерами. Ведение диалогов предлагает свой инструмент заработка проект или компания другими людьми. Это считается самый основной и действительно метод рекрутинга. Желательно проводить по 50 диалогов в неделю. М мой э мой личный, например, норматив – это от 100 диалогов в неделю. Поэтому у меня каждый день есть новые рефералы, социальные сети. Для меня это как инструмент для поиска целевой аудитории, аудитории для диалога. Вконтакте преимущественно аудитория из СНГ. И как правило, аудитория из средних и мелких по численности городов. А в Фейсбуке присутствует аудитория преимущественно из крупных городов. Ан и и англоязычная аудитория из разных стран. Твиттер ⁇ это 8, 80% европейцы, американская аудитория. Русскоязычных пользователей, ребята, там очень мало. И в каждой из этих сетей очень много людей, которые интересуются интернетом, доходом в сети, выражением. Как говорят некоторые у нас партнеры, некоторые люди, кого я приглашу, все уже здесь. Это как минимум глубокое заблуждение. Аудитория в интернете необъятна. Главное приглас... прилагать усилия. Нужно попробовать все и найти свою социальную сеть которой получается работать. Например, европейская американская аудитория, она практически вся использует интернет-доходы. И крайне лояльна к такому роду заработкам. Многие упускают данную аудиторию. Такие, как Оля Арзуманян, она всех европейцев и американцев блокирует. Я не могу, ребята, честно, снова с ними работать. Я... Я вам рассказываю, но я с ними не работаю, честно. Они у меня все а, в заключении в, в черном списке. Ну и основные способы поиска партнеров через интернет. Это широкое использование со социальных сетей. В основном социальные сети сетями, которые могут дать вам хороший трафик, относятся контакт YouTube, Instagram, Facebook, Twitter нужно иметь рабочую страничку в каждой из этих социальных сетей, так как они имеют совершенно различную аудиторию, которая может в корне отличаться от друг друга. Работая только в одном месте, ребят, мы упускаем большое количество трафика, который находится в других социальных сетях. Ну и по рекрутингу, я думаю, что это все всем понятно. Ну, основные методы привлечения трафика, это бывает работа на земле. Вы можете предложить работу в сетевой компании друзьям, знакомым, товарищам, рассказать в устной форме то, чем вы занимаетесь. Основные преимущества и недостатки дальнего вида деятельности можно устраивать, Презентации нашего проекта или компании, в которой вы работаете, для широкой публики, подготовив заранее рекламные материалы, выбрав город и место проведения. А предварительно нужно дать рекламу по данному населенному пункту в том, что будет семинар. Такие методы работы называются классическим используются они от, метод, от момента зарождения сетевого маркетинга до нынешнего времени. Мой, мой спонсор работает именно таким методом. Он живет в Казахстане. У него, если я не ошибаюсь, у него уже более 10 тысяч партнеров, но он ездит из села в село, не знаю, как у них там называется в Казахстане, а у... не знаю, как у называется, но село из города в город, он ездит и делает презентации, а сразу же делают регистрации, они ездят целой командой. Кто-то регистрирует, кто-то помогает оплачивать и все в этом роде. Поэтому у него очень большая аудитория, очень большая команда. Работа через интернет. В современном сетевом маркетинге 80% трафика партнеров берется из сети интернета. Даже в привычных для нас сетевых, косметических и туристических компаниях упор делается на поиск через всемирную паутину – так как возможности для а, работы в данном случае не имеют границ. Платовое кольцо Golden Ring Mini. Как я уже говорила, что есть здесь а, вторые ворота. World Money площадка – это первая ворота, это вторые ворота, где можно на эту площадку зайти а, через удвоитель за 2000. Что дает удвоитель? Это дают а, два партнера – переход за 4000 в первый блок. Но я вам советую, ребята, в два раза сократить количество приглашенных партнеров и начать сразу же с 4000. Здесь две рабочие, два рабочих стола. Вот эту за 8000 этот стол купить невозможно, а только входить можно. Или с 2000 через удвоитель, или же с 4 Итак, когда к вам приходит первый партнер, вы выставляете бронь, под, э, у нас бизнес-управляемый, как я уже сказала, под первого партнера. А вот в этих у нас столах на Golden Ring у нас идет реинвест с, с этих мест. И только по броне спонсора. Вы Прежде чем поставить второго партнера, вы звоните своему спонсору, и ваш спонсор выставляет ваш реинвест вот сюда. И вы, вы двумя партнерами закрыли три места. А под, под второго выставли, выставили бронь третьему. Сюда может встать партнер и первого партнера, и второго партнера. На этих столах идет у нас на Голден Ринге командная работа. А у первого будет реинвестное место. И вы ему выставляете реинвестное место с вашего кабинета. И получаете 4000 на баланс для вывода. Итак, четвертый и пятый партнер вам дают... Они вам будут постоянно давать переход в следующий блок. Это первая выгода. А вторая выгода они вам закрывают ваше реинвестное место. А под четвертого поставили шестого. У четвертого будет реинвестное место. И опять получили 4000 на баланс для вывода. Итак, а сюда идут уже ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров, и вы опять получаете 4000 на баланс для вывода. А вот 4000 прибавляется к четвертому партнеру, к пятому и шестому партнеру, да? Они прибавляются, и в итоге за 20000 у вас автоматом активируется золотое кольцо. И вы вылетаете на... На следующий и вы вылетаете на следующий, на следующую площадку, золотое кольцо. Итак, Golden Ring, золотое кольцо. Вы можете, как я уже сказала, прийти сюда через World Money. Я, например, вышла на эту площадку с площадки World Money. Я сделала один круг. И, и, и когда пошла на второй, вернее, когда только, да, за, прошу прощения, когда осталось, там, по-моему, два или три дня, оставалось до открытия этой площадки Golden Ring, а там же сделали закольцовку, у меня на первое место стал мой партнер вышел. И я получила за нее 30 тысяч на баланс для вывода. Что мне оставалось сделать? Мне оставалось сделать до конца доходить круг, заходить на второй круг, и я со второго только круга вышла на Golden Ring. Я принципиально не потратила 20 тысяч. Я принципиально работала на этой площадке, на World Money, пока я не вышла на Golden Ring. Ну, я и сейчас продолжаю там же работать. Мне, все наши площадки, у меня все площадки активированы, я и на всех площадках. Мне все площадки нравятся. Итак, на этой площадке вход, как я уже говорила, 20 тысяч. Вы можете даже сложиться вдвоем по 10 тысяч и работать по одной реферальной ссылке. Вы всегда наверху, а под вами ваши партнеры. Здесь всего два рабочих стола, а это полностью стол выплаты. Это полностью ваша зарплата. Сюда идут Площадки, если вы будете выходить с площадки Golden Ring Mini, то за вами идут все сюда ваши партнеры, реинвесты, тоже ваших партнеров и ваши реинвесты. А если вы активируете за 20 тысяч, то, конечно, через Golden Ring Mini это долгий путь, а активировать отдельно эту площадку это короткий путь. А еще короче путь, если вы как заходили у нас казахи, они сразу активировали первый, второй и третий стол. Они заходили на 160 тысяч. И первый, первый, партнеры, вот они, первый партнер становился, становился на этот стол, на этот стол и на этот стол. И так они, потратив 160 тысяч, но они заработали здесь, на этой площадке, за один круг. Можем даже посчитать. 40 и 40 это 80, 80 и 80 это 160 и здесь 200 тысяч. Вот и считайте. Они потратили всего 160 тысяч и сколько они заработали с, семьи, с шестью партнерами. Вот так. Ну и давайте теперь разберем именно а, классический. Вы купили за 20 тысяч эту площадку и приглашаете первого партнера. Первый партнер приходит, вы выставляете бронь под первого партнера. Как только стану, поставить второго партнера, вы звоните спонсору, и спонсор выставляет вам реинвест именно в это плечо. И а, вы закроете а, с двумя партнерами закрываете а, в три места, а под второго выставляете бронь третьему. Это может быть первый партнер, э, первого партнера быть, партнер, это может быть второго партнера быть, это может быть ваш партнер. И у первого будет реинвестное место. Вы ему выставляете со своего кабинета. И получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, первый, второй, третий. 20 тысяч на баланс для вывода. Здесь точно так. Четвертый и пятый партнер, они вам всегда будут приносить двойную выгоду. Они будут вам давать переход в следующий блок за, на 40 тысяч. И плюс закрывать ваше реинвестное плечо. А под четвертого выставляете бронь в у четвертого будет ревесное место. И вы опять получаете 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, 40 тысяч, ребята, с одного стола. Круто? Круто. Я считаю, что круто. Ни в одном проекте, ни в одной компании вы такого маркетинга не увидите. Чтобы с одного стола, с, с шестью партнерами вы могли заработать всего, 40 тысяч. Итак, на второй стол у вас идут ваши партнеры, реинвесты ваши, ваших партнеров. Все то же самое, как и в этом, на первом столе. И как только становится третий партнер, реинвест выставляете первому, и вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А 20 приплюсовывается к четвертому и пятому партнеру. Они дают за 100 тысяч переход в третий блок. Это полностью ваша зарплата. А под четвертого выставили, выставили бронь и шестого партнера поставили. А у четвертого будет реинвестное место. И вы опять получили 20 тысяч на баланс для вывода. Здесь можно делать дальше, вниз. Ребята, но я не советую. Не надо делать вареную колбасу. Хватит 40 тысяч с одного стола достаточно ваша цель именно вот этот стол третий блок где вам будут по 100 тысяч за каждого партнера падать потом вы в этой вареной колбасе ничего не разберетесь у меня есть такая команда до сих пор разбираемся кто куда пошел итак первый партнер приходит второго этого его реинвестное место а под второго выставляете третьего. А у первого реинвестное место. И вы получаете 80 тысяч на баланс для вывода. А 20 тысяч делится 10 клонов на площадку World Money за 1000 рублей. Один клон за 5000 на площадку World Money на четвертый стол. И 50 клонов летят на первый стол на площадку ПД. Вот посмотрите. Здесь денежный рай. А тут вообще. А тут не денежный рай, а шок, шоковый рай денежный. А вот четвертый партнер приходит, вам 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый – 100 тысяч на баланс для вывода. Ребята, и так до бесконечности, до бесконечности. Покажите мне хотя бы один проект, хотя бы одну компанию, чтобы вам на баланс для вывода падало по 100 тысяч с каждого партнера. С каждого реинвестового места – с каждого реинвестного вашего места. Реинвестного места вашего, ваших партнеров. Это очень крутая площадка. Ребята, рассмотрите эту площадку. Она очень хорошая. Она очень крутая. Здесь можно зарабатывать миллионы.